Хочу пояснить для тех, кто в танке, про три шкуры. Автомобиль вообще в году 365 дней. Автомобиль, пускай даже со всеми перекурами, водитель-дальнобойщик работает даже предположить 100 дней. Хотя бы 100 дней. 100 дней. На день водителю требуется 300 литров солярки. Не трудно умножить 300 литров на аксесс, который заложен в цене дистоплива, умножьте это, это получится в районе 3000 в день. То есть работая 100 дней в году, один только грузовик приносит государству 300 тысяч. Пробег в среднем по у каждого в, в, разный стиль работы, да, ну, в среднем 100 тысяч пробегов в год происходит у автомобиля. Так вот сейчас, то, что планируется с Платона, это равносильно такой же сумме получится в итоге. То есть 100 тысяч, но ну, умножьте пробег автомобиля на 3,73, к чему придет в итоге Платон. То есть 370 тысяч в год, ну это думается много уже. Вот эти три шкуры пояснили раз.